Красные нитки на левом запястье. Что это? Новый вид бизнеса, модный тренд или суеверие? Давайте разберемся. Ниточки, которые приносят счастье, оберегают от глаза. Правда это или вымысел? Красная нить – это отличительная особенность. Сейчас их носят многие звезды шоу-бизнеса. Первая красную нить на запястье одела Мадонна, когда вступила в иудейскую секту, которую создал Филипберг. Красная нить – их отличительная особенность. Еще красную нить на запястье одевали людям, которые исцелились от проказы, но все еще находились в зоне риска. В современном мире мы склонны опираться все то, что визуально нравится, не разбираясь в Востоках. Желание счастья – это естественная потребность каждого человека, но суеверие и приметы, созданные людьми, нам никогда в этом не помогут. Я за свободу выбора того, что мы используем, и за осведомленность человека.